Добрый день интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас мартовская погода, небольшой снежок, морозок, красота. Крольчихи, как им и положено, приносят приплод, смотрят за ними, потерпят, пока в данный момент нету. Немножко уже мы переболели. Мы сейчас с малышами, все-таки на улице март. Сеточка на сениках свое дело делает. Как мне один человек просил показать, какие же у меня маточники. Ну, высота маточника у меня 40 сантиметров ширина маточника 30 сантиметров 32 30 ну, от размера доски здесь десятка соответственно ширина доски десятка три доски 30 сантиметров длина то есть глубина маточника 45 сантиметров ну сейчас делаю 40 уже достаточно этот маточник имеет пол у него здесь пол есть крышка боковая передняя и задняя А с этой стороны у меня полость для того чтобы не делать какое нибудь отверстие да у меня здесь задней стеночки нету боковой а просто монтирую к клетке И очень просто никаких тут новшеств ну а спереди сделал дверочку такую на ширину доски чтобы можно было рукой залезть просмотреть своих крыльчат все это сделано на каркасике с помощью брусика он изнутри находится вот видно что маленький брусик был утеплил все на, лето, ой, на зимний период времени вот такой пленкой с задней стороны верха и бока перед не утеплял потому что мне с ними это работать вот аналогичная такая же самая ситуация все легко можно просмотреть открыть там уже маленькие крыльчата. Вот они. Мамка уже волнуется, сунет сюда нос. Хищница, как всегда, здесь со мной. А вот и размозчики всякой инфекции. Как всегда, ко мне тут помогают, прилетают. Крыльчата растут. Я их пока еще не взвешу. Не время. Будем числа 12-го взвешивать, смотреть, какие мы получаем привесы. Ну, получение привесов, это не для... Хвальбы, как это говорят а в первую очередь для ну, быстрейшего получения мяса так как моя специфика работы с кроликами это получение мяса Ну такие жердюги уже сидят хорошенькие такие вот они были переболели у меня вздувались ну скорее всего от того что э, не планы перевел их на новый комбикорм а резко все-таки за 3 или 4 дня это мало Нужно в течение недели, я думаю, переводить Ну, ничего, опыт Ошибка это опыт так что, А на опыте мы учимся Еще видите, у них некоторые животики еще до конца и не отошли Но уже этот, этот, лучше Но крольчата растут Как вы видите Они уже такие крупненькие 3 числа будет им А, 3 числа было им сколько-то? Месяц был Да, 30 дней было Сегодня уже какого? 8 -го. То есть уже им 35 дней ну, они хорошенькие, жирненькие. Ну, вот у меня эти мои НЗБ-шечки. Сопельки вроде и пропадают, ну не до конца. Все-таки вирусит мне не понравился. Эффективно всего ну, 50 на 50, как граната-то. Вот такие красавицы. Ну, они, конечно, же, подросли. Здесь два мальчика, а две девочки. Вот такие ли. Ну, свинок уже не будем показывать. Сегодня прекрасный такой день у нас, 8 марта. Так что всех женщин с праздником поздравляем. Здоровья, счастья, благополучия семейного. Ну и чтобы все было у вас хорошо. Так что огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. На все комментарии по данной тематике видео отвечу. Еще раз всех женщин с праздником. Всех благ. Всех пока.